Звонили, общались мы до сих пор с пацаном, общались которые написали это же претензии. Вот им банк отказал. Понятно. Вот. Тоже не могли понять, почему, а потом как раз пришел в ответ с надзора и тогда сразу стало понятно, почему банк отказал. Ага. Здравия, Сергей. Я вовремя не ситуацию. А, я поставил запись. У нас все уже это идет. А, здравствуй. И значит, приветствуем всех зрителей наших, да, тех, кто будет смотреть это видео. Сразу говорю, что это продолжение нашего предыдущего видеоролика, где Сергей делился документами, которые помогли ему вернуть списанные средства с карточки в счет оплаты кредита. То есть банк самостоятельно списал средства в счет погашение там якобы кредита да ну вот да. как бы сергей получается не моргнул глазом не, не потерял время сразу написал заявление на отзыв акцепта и что там еще у нас было напомню на да и претензию на возврат значит средства вернулись и в прошлом видео мы делились, под видео прям оставляли образцы заявлений, которые Сергей писал в Роспотребнадзор, в прокуратуру, в МВД, там несколько инстанций, да, было. И вот сейчас хотим показать именно ответ с Роспотребнадзора на данное заявление, и в котором Роспотребнадзор нам объясняет, почему... Произошел возврат и чем это обусловлено, да? Грубо говоря, так. Ну вот сейчас как раз он не открыт. Должно быть хорошо видно. Сейчас мы еще увеличим. Вот так лучше будет. Видим, да, что с Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Альшанскому СМ. Так, тут они тут стандартное сообщение пишут. По существу вашего обращения жалоба на действия Пауз Сбербанк России сообщает следующее. Требования к регулированию порядка оказания платежных услуг, в том числе осуществление перевода денежных средств, использование электронных средств платежа банковских карт, а также требования к организации и функционированию платежных систем, установлены федеральным законом 161 о национальной платежной системе, далее закон, и положением о правилах осуществления перевода денежных средств, учрежденных, утвержденных Банком России, там номер 383-П, ну в соответствии там, с законом да, 161-м, и надзоры и наблюдение за его исполнением осуществляет Банк России. Российской. Банк России Российской. Ну, так написано. Но относительно ситуации, связанных с хищением денежных средств с банковского счета, с использованием банковских карт, то есть совершение платежных операций без согласия клиента, это санкционированные операции. Обращаем ваше внимание, что банк обязан возместить потребителю-держателю <coughs> карты суммы таких операций, совершенных с помощью его банковской карты, в следующих случаях. Часть 12, 13, 15, статьи 9 закона 161 ФЗ. То есть, как бы, берите на заметку, да, набирайте в Яндексе, там, где в гугле там, закон 161 ФЗ, изучайте 12, 13, 15 статью. Так, часть статьи 9. Так, если банк не направлял держателю карты уведомления об операциях, он обязан возместить суммы несанкционированных операций, и о которых он не был банком проинформирован. Если банк, подожди, если банк не направлял держателю карты уведомления об операциях, он обязан возместить суммы несанкционированных операций. Это банк обязан возвратить. И о которых он не был банком проинформировал. То есть тут уже про человека. Как-то они тоже пишут, интересно. Ну да, так пишут, размыто. Ну просто тут, видимо, корректировали как-то быстренько на ходу. Если, если банк надлежащим образом... Направлял держателю карты уведомления об операциях и потребитель вовремя представил в банк уведомление о несогласии с несанкционированной операцией. Банк обязан возместить потребителю сумму несанкционированных операций, совершенных после представления такого уведомления. То есть после, да? Да, и там же сносочка внизу есть. Вот да, да, вот незамедлительно. То есть, а, то есть если а, потребитель вовремя представил в банку уведомление о несогласии с несанкционированной операцией, то есть это незамедлительно, но не позднее дня следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. Не позднее дня следующего за днем. Да, в течение суток, получается. То есть должен сообщить ты о своем несогласии. А спис... У меня как раз такая ситуация получилась, что 14 списали, а 15 числа я уже сидел в банке, ну, вручал претензию. Поэтому mm. у меня так все благополучно и произошло. Я, в принципе, даже этого и не знал, просто так по стечению обстоятельств получилось. Ну, видишь, как удачно. Ну, да. Получилось. Сейчас откроем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 но только в том случае, если не сможет доказать, что держатель карты сам нарушил порядок безопасного пользования банковской картой, что повлекло проведение несанкционированной операции. Ну понятно, в общем. Все, роспись тут у нас видим. Печати нет. Ну печать нам и не нужна здесь. Так, ну все, в общем, значит, для чего мы это видео записывали. Чтобы наши зрители брали то есть, на вооружение, на заметку, что реагировать нужно незамедлительно в таких случаях. После того, как у вас произошло какое-либо списание, которое вы считаете несанкционированным, незаконным, сразу же берете клавиатуру, настукиваете претензию на возврат незаконно списанных денежных средств. Она даже может оформлена быть просто, да, ну как бы э, на своем языке. Ну, грубо говоря, да, если у вас нет такого шаблона, да, ну хотя мы его под видео оставляли под прошлым, да. Ну просто вдруг, да, для а -а -а. людей, потому что ну, как бы многие не могут где-то найти там, или э, увидите это видео там, перезалитое на другой канал, где не будет там приложенных документов, то. Просто своими словами пишите, да, что э, требую там, вернуть незаконно списанные средства, там, со списанием не согласен, потому-то и потому-то. Да, и главное это дело отправить, зафиксировать, чтобы это было. А уже как бы, пол, полное детальное описание да, там, со ссылками на статьи законов и так далее может, можно и предоставить и позже. Самое главное вовремя обратиться. Со своим, да, да, да, <свят> да, со своим несогласием. Просто выразить свое несогласие. Вот это главная мысль, которую как мы хотели до вас донести. И благодаря Сергею, который вот этот, этот, эту ситуацию на себе испытал, значит, доносим ее в свет. Вот. Ну, на сегодня у нас, в принципе, все. Я так понимаю, да, Серега? Единственное, знаешь, что, наверное, еще хотелось бы добавить, это я уже просто так сижу, размышляю, если вдруг списание произошло в пятницу, а многие отделения банков в субботу-воскресенье не работают, uh -huh. то есть, получается, физически ты не имеешь возможности прийти на следующие сутки и принести это заявление, uh -huh. то мне кажется, что целесообразным, наверное, звонить в колл-центр и туда составлять претензию, чтобы они не записывали номер, тебе говорили чтобы ты потом номер этого звонка мог свои претензии уже на бумажном носителе написать. Да. Ну, да с... куча, если вдруг да. в пятницу произошло списание, а ты физически не сможешь к субботу прийти и предоставить эту претензию. Ну, совершенно верно. Тут как бы надо учитывать, что все пути, да, нужно использовать. Все моменты, все доступные человеку методы – донесение информации то есть кто-то через электронную почту отправляет кто-то через обычную почту отправляет там кто-то лично приносит в банк заявление то есть надо все использовать да совершенно верно если выходной не будет такой возможности то будет лучше позвонить да вот в субботу допустим составить сотрудникам кол центра эту претензию чем потом в понедельник э, как бы Понимать, да, что так, момент так, упущен так. там или еще что-то. Ну, во всяком случае, так будет надежней. Скажем так. Да, да, да. Совершенно верно. но ну, я так понял, что мы будем держать вас еще в курсе последующих событий, потому как Сергеем ожидается еще там парочка ответов. Да, что точно. Так что мы нашу серию, наверное, даже как-нибудь отдельно сделаем, э, формим. Ну, в общем, продолжение следует. Да, да, да, это точно. Угу. Ну, благодарим всех за внимание. Оставайтесь все, с нами. Пока. Угу. До новых встреч. Сейчас остановлю.